Добрый день, «Орифлейм». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас есть замечательная возможность увидеться с вами в этой прямой трансляции через онлайн, потому что у нас есть для вас потрясающие новости. Мы хотели бы с вами сегодня обсудить все самые главные новости ближайшего времени. Мы хотим с вами поговорить о новых продуктах, о новых каталогах, которые ждут нас в ближайшем квартале. Мы хотели бы поделиться с вами потрясающими результатами нашего региона, Арифлейм СНГ. Ну и, конечно, у нас для вас есть очень-очень-очень важная новость, которую, я уверен, вы все очень сильно ждете. Но, как и договорились, давайте начнем с того, что поделимся друг с другом классными, отличными результатами первого полугодия года восемнадцатого года. И, Копани, если ты не против, я попрошу тебя рассказать нам о Результаты первой половины 2018 года во всем регионе СНГ просто потрясающие. И если мы пройдемся по самым основным, то мы увидим, что э, все начинается с наших будущих лидеров. Это сегодняшние новые менеджеры от 9 до 18%. процентов. У нас хорошее количество новых менеджеров, которые появились в Арифлейм за первое полугодие года. Если пройтись по самым основным результатам, то очень впечатляет результат России. Более 12 тысяч новых э, менеджеров. Беларусь э, – 2600 новых менеджеров. Ну и самый впечатляющий результат роста – в двух странах в Казахстане плюс 143% роста новых менеджеров к прошлому году и Грузия плюс 31% роста новых менеджеров в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И мы хотим сказать нашим новым менеджерам, что мы очень рады, что вас заинтересовали бизнес-возможности Арифлейм и хотелось бы вас вдохновить на дальнейшее продвижение по литературе успеха Арифлейм, готовы поддерживать вас. Давайте посмотрим на количество новых старших менеджеров. Это те люди, которые всего лишь в одном шаге от первого впечатляющего звания директор. Мы можем видеть также результаты по странам сейчас на экране но четыре страны с точки зрения роста в количестве новых старших менеджеров впечатляют больше всего в казахстане плюс 323 процента новых старших менеджеров по сравнению с прошлым годом в беларуси плюс 37 новых старших менеджеров в монголии плюс 22 и мы очень рады результатам монголии ну и снова Грузия плюс 14% в количестве новых старших менеджеров к прошлому году. Это также не может не э, впечатлять. И э, мы желаем удачи нашим новым старшим менеджерам и ждем их в новом звании директора на наших мероприятиях. Идем дальше. Новые лидеры директорской команды. Здесь, та же, здесь также мы видим хорошие результаты. Э, 375 новых директоров в России, 75 в Беларуси, 78 в Украине. Но на самом деле, если мы посмотрим снова на самые растущие страны, то плюс 215% роста директорской команды новых званий в казахстане плюс 26 процентов роста в украине и наши поздравления в монголии снова почти 20 процентов роста новых званий директорской команды и хороший результат в беларуси плюс 10 процентов роста новых званий директорской команды большие поздравления вам Если мы с вами продолжим и перейдем к топ-лидерам и к новым званиям топ-лидерской команды, то давайте перейдем в бриллиантовую команду сначала. И у нас здесь достаточно много хороших результатов в новых топовых званиях. Шесть из России бриллиантов и выше, один в Беларуси, три в Казахстане бриллианта и выше новых, один в Монголии и три в Армении. И сейчас Дима э, представит наших новых топовых лидеров. Да, не спасибо. Я с удовольствием хочу огласить имена наших героев, лидеров, которые закрыли топ-звания за первую половину 2018 года. И у нас э, таких много. У нас есть замечательные результаты по достижению звания новых бриллиантов и в период. С первого каталога по девятый каталог 2018 года. И это Альбина Виноградова из России, это Шахноза Рахманова из России, Татьяна Кургутлова из Беларуси, Ивана Нарантуя из Монголии. У нас есть также Лейла Данайраджири из Армении, Ширин Муамадиха из Армении и Шухрат Агдардиев из Казахстана. В этот период у нас также появились еще и новые старшие бриллиантовые директора. Это тоже очень крутое достижение, и мы всем регионам поздравляем лидеров в новом звании. И это Наталья Пасечник из России, Анна и Николай Кирдяновы из России, Галина и Сергей Гаглоевы из России. У нас есть новые дважды бриллиантовые директора из Казахстана. Это Елена и Александр Тугановы. И мы э, поздравляем наших партнеров дважды, потому что им удалось сделать потрясающее достижение. Они закрыли на самом деле два звания за этот период. И они также стали еще и новыми исполнительными директорами. Елена Александров, поздравления вам от всего региона. И, конечно же, мы также поздравляем еще и новых исполнительных директоров из России. Ольга и Виктор Кукушовы. потрясающие достижения, И мы очень рады такому большому количеству новых лидеров в топовой команде «Арифлейм СНГ». У нас есть еще и очень-очень э, высокая... Достижение, которым мы гордимся всем регионам. В этот период также мы с удовольствием поздравляем нового сапфирового исполнительного директора. И это Адрене Минасян из Армении. Наше поздравление очень-очень крутое достижение. И мы ждем новых топовых званий в оставшуюся часть этого года. Мы надеемся, что это будете вы. Спасибо, очень приятно видеть, что у нас много новых лидеров, особенно на э, топовом уровне, с уровня бриллиантовый и выше, потому что, конечно, эта команда, это уже тот уровень, который действительно позволяет почувствовать новый стиль жизни, стиль жизни топ-лидера Ари Флейм. И э, особые поздравления Адрине Миносян с ее высоким новым уровнем. И также хочется отметить, что она еще и представляет СНГ в в Глобальном совете ТОП-15, что является хорошим достижением. Конечно, достижение новых званий – это изменения стиля жизни, которым ты живешь, на тебя смотрят по-другому люди, ты по-другому себя чувствуешь, но помимо этого, это конечно же еще и финансовый аспект немаловажный, вы можете позволить себе новые вещи, которых раньше может быть не могли позволить и о которых только мечтали, и на это в немалой степени играют новые выплаты, единовременные премии, которые мы выплачиваем за достижение новых званий, так вот за первое полугодие в СНГ мы э, выплатили почти полтора миллиона долларов только в виде единовременных выплат за новые звания. А если быть э, конкретными, то миллион триста шестьдесят девять тысяч долларов за новые звания. И, конечно же, нужно отметить, что Арифлейм это не только звание, это не только деньги, это еще и стиль жизни с точки зрения путешествий. С Арифлейм вы действительно можете увидеть мир. Для этого у нас есть международные конференции, которые вы можете посещать, в которых вы можете встречаться с коллегами и увидеть новые страны и узнать новый опыт, который позволит вам расти дальше. Совсем скоро мы мы отправляемся в предстоящую золотую конференцию которая ä, пройдет в мадриде в испании ä, и у нас почти полторы тысячи участников примут ä, участие в мадриде от снг ну и одна уникальная вещь которая ä, в нашей компании, это менеджерские конференции. Мы единственные в индустрии, кто э, предлагает возможность менеджерских конференций партнерам уровня менеджер. И наша э, недавняя конференция менеджерская прошла не так давно, в мае, она прошла в Хорватии, и она собрала 2100 участников из региона СНГ. И э, это в два раза больше, чем в прошлой конференции в Варне. Но, конечно же, большой вопрос сейчас – это, а будет ли следующая менеджерская конференция? И давайте об этом поговорим совсем скоро. Я предлагаю продолжить с еще одной очень важной части, прежде чем мы перейдем к рассказу о предстоящей менеджерской конференции. Для начала нам нужно понимать, какие инструменты у нас есть для того, чтобы оказаться там. Самое главное, что есть в Арифлейм, это наша классная продукция, это наши уникальные продукты, которые представлены в наших самых лучших каталогах. Мы сейчас хотим вам рассказать о самых главных продуктах, предстоящих двух каталогах 11 и 12 расскажем и покажем только самое важное ну и расскажем ровно то что знаем об этих продуктах я уверен что вы знаете гораздо больше наша задача просто привлечь ваше внимание давайте начнем с каталога номер 11 мы его сейчас как раз начали я уверен что каждый из вас уже прекрасно с ним знаком посмотрел все самые лучшие предложения его. Я хочу вам сказать, что самое главное в этом каталоге, это то, что в нем аж 17 классных новинок, 17 новых продуктов. Новинки всегда привлекают внимание наших клиентов. И в этом каталоге также очень много, более 300 продуктов, которые представлены со скидкой. Скидки тоже то, что всегда любит любой клиент. Новинки и скидки. В этом плане каталог очень сильный. Хочу вам рассказать только о двух, наверное, основных новостях этого каталога, потому что продуктов очень много. И первый продукт, с которого я хочу начать, это классный аромат под названием «On the Edge». Почему мы говорим э, о нем в этом каталоге? Потому что в самом начале каталога вы видите отличное, невероятное предложение на этот э, аромат. И поэтому вам очень легко э, сейчас будет о нем говорить. О нем говорить есть что. Ну, во-первых, э, парфюмы, конечно, нужно пробовать. И это, на мой взгляд, потрясающий э, аромат. А, лайк это lot. Конечно, только нужно помнить, как правильно наносить. Yeah. Мы же не вот так Absolutely. делаем. мы же. Вверх-вверх, а теперь сквозь него проходим. Oh, вот так правильно себя наносить. Вот, вот это будет правильно. Что нужно знать про аромат? Да, у него э, хорошее предложение в начале каталога, но он действительно очень крутой. Тип аромата восточный, древесный и амбровый. Но если вы спросите э, парфюмеров, двух парфюмеров очень именитых, которые создали этот аромат, что в нем самое главное, они вам скажут, что он очень из разных нот состоит. Но самая его отличительная особенность, это то, что он отвечает самому главному парфюмерному тренду и содержит э, очень важную ноту, очень модную сегодня в парфюмерии кожаный оттенок, такой запах благородной женственной кожи. Ну и что еще немаловажно в парфюмерии, это то, что очень красивый флакон, шипованная крышка, очень стильно смотрится, такой рок-рок звездой можно себя почувствовать. Ну и, конечно, в принципе очень классный флакон. Фишечка в том, внимание, что можно поставить его на любую грань на вашей полочке, и он красиво будет стоять, да, получается. Отлично. Следующий продукт, о котором однозначно нужно тоже поговорить, это как раз новинка э, 12-го каталога. И Копани, смотри, она даже на обложке у нас есть. Уже с самого начала видно, что это и есть самый главный продукт этого каталога. И о. вот Копани нам показывает, что очень удачное расположение в каталоге. Ты не пройдешь мимо этого продукта. Я уверен, что этот продукт будет просто в каждом вашем заказе. И он того стоит. Смотрите, это новинка из нашего бестселлера опять в одном но только теперь он обновлен и теперь это уже xxl 2xl и новинка на самом деле заключается в двух вещах как мне объяснили сейчас я постараюсь это воспроизвести новинка это как раз кисточка видишь копа не кисточка yeah. вроде бы как кисточка но это не совсем кисточка потому что у нее вот такой вот формы слегка изогнутая щеточка давай проверим это лично And you are right. Вот, она чуть-чуть yeah, вот такой yeah. вот формы, и мы видим, что у нее два вида щетины. Внизу щетина подлиннее, а сверху щетина покороче. И эксперты рассказывают нам, что именно благодаря этому достигается хорошее разделение ресниц, хорошее прокрашивание. Что нового? Уникальная новая технология как раз этой самой щеточки, которая называется Dual Core. И разница именно в том, с предыдущим бестселлером, что... Здесь новая щеточка, оттенок стал еще более насыщенным и плюс еще больший объем. Раньше была XL, а теперь XXL, а многие, наверное, согласятся, что XXL всегда лучше, чем XL, правда же? Главный продукт. Обязательно uh, обращаем на него внимание. И я Копани говорит, что впервые в uh, индустрии прямых продаж uh, используется такая кисточка. Это очень круто. Мы всегда на острие трендов. Мы всегда их первыми подхватываем. Это очень круто. Спасибо, Копани. Uh, хочешь попробовать тушь? Uh, попозже. Хорошо, попозже. <laughs> Договорились. Нам нужно еще с вами посмотреть очень важные продукты, потому что новинки есть в этом каталоге. И новинка еще одного любимейшего бренда, бренда The One. Он, многие называют его подиумная косметика. Новинка – это матовая помада. И у нас здесь, вы видите, есть несколько... Ты можешь попробовать, Копани. У нас здесь есть несколько оттенков. 8 новых оттенков представлено в новом каталоге это новая помада матовая lip sensation но обратите внимание что все оттенки очень близки друг к другу потому что всю коллекцию объединяет одна тема называется эта коллекция как копани нежный шоколад нежный шоколад действительно если вы обратите внимание то так или иначе все оттенки в очень трендовом сейчас цвете около около шоколадный Здесь у нас 5, а вообще-то их 8. И, как, опять же, мне объясняли наши эксперты, весь преимущество все в том, что это отвечает самым главным двум трендам. С одной стороны, это матовый эффект, но с другой стороны, он увлажняющий. И у нее именно жидкая основа. И это очень круто, опять же, это классная технология, когда у тебя вроде бы жидкая основа при нанесении то удобно, но матовый нужный эффект. Uh, вот такая вот замечательная новинка. Обязательно обращайте на нее внимание. Она и привлекает внимание к каталогу и дает хорошие uh, результаты и баллы бонуса, потому что вряд ли какая-либо женщина захочет всего лишь один оттенок. Наверное, подозреваю, что хочется их uh, все. Какой твой любимый оттенок Копани, which one? Of the... uh, I think uh, I, would, I would vote for this one. Well, давай тогда попробуем. Yes. <laughs> Давай начнем с этого. А ты? Окей. Uh, uh, okay. wow. Да, color. потрясающий, потрясающий эффект. Uh, но еще один есть продукт, который у Копани близко yeah. стоит. Маска. Uh, маска. Если кто-то подумал, что это крем, это не крем, это маска. Копани открывает маску, и мы сразу видим, что у нее классная, уникальная гелевая... Структура, гелевая структура. Маска Optimals, новинка, увлажняющая маска Optimals. Новинка из этой категории, тоже отвечает самому главному тренду. Мы забавно смотримся, тестируя а -а -а -а. Э, маски на руках. Э, маска отвечает классному тоже тренду, она многофункциональная. Сегодня потребители хотят экономить как средства, так и... Время, то есть в одном средстве мы, мы получаем два эффекта. Здесь очень глубокое увлажнение, прям супер глубокое увлажнение. И одновременно барьер для кожи от всего ненужного, что есть. Поэтому это очень классный востребованный тренд. Очень-очень концентрированная, сильно увлажняющая маска в э, бренде Optimals. Друзья, это самые главные, основные продукты. Прекрасно, прям у меня сразу увлажнилась рука. И барьер чувствуется. Прям вот барьер And такой. Good on top of everything. Да, очень очень свежо пахнет, э, все верно. Это основные новинки, хотя новинок мы вам рассказали, что очень много в каталоге. Каталоги на ближайший период очень сильные. Мы действительно постарались, чтобы снабдить вас самыми-самыми-самыми крутыми каталогами. У нас есть еще несколько продуктов, которые вы видите. И они у нас здесь, копа не может посмотреть, это наша легендарная серия премиальная серия giordani gold и здесь у нас есть эликсир э, праймер и мой любимый продукт крем сиси сиси крем giordani gold и у нас есть еще наши легендарные краски для волос которые тоже очень любимые и не имеют аналогов почему мы ваше внимание привлекаем к этим продуктам потому что в этом каталоге на них невероятное предложение и таких цен, как на премиальные краски, так и на премиальную Giordani Gold мы очень нечасто предлагаем. Поэтому обязательно этим воспользуйтесь. Уникальность продукта в том, что дают хорошие баллы бонуса. Очень хороший товарооборот можно на этом сделать. Я думаю, что мы дали общее представление о том, какие крутые каталоги нас ждут. И теперь, когда у нас есть отличные программы, отличные акции... Когда у нас есть отличные каталоги, я думаю, что все мы готовы с вами э, обсудить самую главную новость в осуществлении и в реализации которой вам очень понадобятся и наши сильные каталоги, и сильные программы. Я вот тут копа не обратил внимания случайно, что наша трансляция ведется из э, э, очень необычного места. Мы не в офисе, мы не в студии. Я вижу, если ты не заметил, море за yeah. тебя. Есть море, есть пляж, и, наверное. Нам с вами очень интересно, почему мы находимся возле моря и почему uh, мы uh, сегодня ведем эту трансляцию вот с таким замечательным видом. Давайте узнаем. All right, time has come to reveal. Ну что ж, время пришло. Давайте откроем, куда же мы поедем на следующей менеджерской конференции 2019 года. Вы этого ждали. Мы пытались найти самое лучшее место, но что такое лучшее место для менеджерской конференции? Что там должно быть обязательно? Я думаю, что самое главное для нашей менеджерской конференции это роскошный огромный отель. А, окей. Это 5 звезд должно быть обязательно, это отличный пляж, это бассейны, это все включено и отличные рестораны, и это много классных мест для вечеринок, для отдыха, для э, тусовок. Я думаю, что все это здесь есть, в этом отеле, на этом курорте, и сейчас я предлагаю нам пойти и посмотреть все что ждет вас на следующей менеджерской конференции? Давайте вы с нами пойдете. А еще очень важно в любой менеджерской конференции и в любом престижном отеле, это, конечно же, концепция «все включено». И в этом отеле включено все, даже отличный спа. Давайте посетим спа-центр и посмотрим, что в нем такого особенного. Здесь действительно огромный отель. И для того, чтобы увидеть все, нас сейчас прокатят на этом электрокаре. И здесь есть ботанический сад, 15 бассейнов, здесь есть поля для футбола, конечно же, пляж. Очень-очень-очень много всего. И сейчас мы постараемся это увидеть и обязательно показать вам. Мы продолжаем исследовать этот потрясающий отель, в котором пройдет менеджерская конференция 2019 года. Пришел вечер. А что на менеджерской конференции мы любим делать по вечерам, Копани? Мы любим мы любим танцевать, мы любим время. Точно, абсолютно. Как и в любом пятизвездочном отеле, здесь, конечно же, есть свой отдельный клуб. И хоть мы для вас и приготовили классные настоящие горячие вечеринки, тем не менее, всегда после них мы любим зайти в клуб. Давайте посмотрим, не только мы заходим, здесь есть security. и мы с вами хотим исследовать клуб «Хороший ли он» для того, чтобы мы вечером отдохнули после напряженной работы. Пойдемте проверим, что здесь за клуб. All right, I think we can agree. This is a gorgeous place and really fulfill all the criteria that you told me before we started our tour. And I guess we came to the point where people can't wait to hear how to get here. Can you tell us the rules, Дима? Да, конечно, правила очень просты правила, которые помогут вам не только оказаться на самом деле в этом потрясающем месте и на этой конференции, но еще и действительно помочь своему бизнесу и существенно вырасти за этот период. Квалификационный период на менеджерскую конференцию уже начался. Он сегодня уже идет. Он начался с началом каталога номер 11 и продлится до каталога номер 1 2019 года включительно. Все, что вам нужно делать, на самом деле, это то, что вам нужно делать и так каждый день. Расти, рекрутировать. Это самое главное, что требуется от вас для того, чтобы оказаться в этом потрясающем месте. Итак, с каталога номер 11 по каталог номер один включительно. Вы, наши менеджеры, показываете определенный рост, достигаете нового уровня, повторяете его необходимое и, согласно правилам, некоторое количество каталогов. Каждый каталог рекрутируете и вы здесь в этом замечательном отеле на менеджерской конференции 2019 года. В ваших странах вы узнаете конкретно все детали, все цифры, которые вам необходимы для, для квалификации. Мы просто очень надеемся, что вы сейчас поставили себе цель однозначно квалифицироваться на менеджерскую конференцию 2019 года, потому что оно того стоит. We really can't wait to have you here фантастик so good luck! I think we can agree, this is a gorgeous location. Я думаю, это просто потрясающее место. Друзья, здесь должен быть каждый. Мы ждем вас на менеджерской конференции 2019 года, которая состоится в роскошнейшем отеле Starlight Spa в Турции. Добро пожаловать! Всем только что мы с вами услышали долгожданные новости и узнали о месте проведения менеджерской конференции 2019 года. Это солнечная Турция и это потрясающий, просто действительно потрясающий спа-отель категории 5+, и которому официально присвоен статус VIP отеля. И который имеет свою концепцию ультра все включено мне кажется это действительно отличный отель в котором просто обязан побывать каждый и я уверена что вы с нетерпением ждете условия квалификации на менеджерскую конференцию 2019 года итак на самом деле все что нужно делать это обычный бизнес активности менеджера компании oriflame вам необходимо период квалификации на менеджерскую конференцию, то есть с 11 каталога, 2009, с 11 каталога 2018 года по первый каталог 2019 года, что необходимо сделать? Необходимо закрывать новый уровень по сравнению с вашим самым высоким достижением в истории компании Альфы. Необходимо повторять это достижение определенное количество раз, поподробнее мы чуть позже поговорим. Необходимо быть приглашающим спонсором, Каждый каталог для минимум двух лично приглашенных и квалифицированных рекрутов. Конечно же, организовать постоянное э, рекрутирование, постоянное рекрутирование квалифицированных рекрутов в вашу персональную группу за весь период квалификаций. И, безусловно, важный критерий – это размещать личные э, заказы на 150 баллов в каждом каталоге квалификаций. А сейчас давайте более детально рассмотрим, и пройдемся по каждому уровню. Итак, если самое высокое достижение в вашей истории 0-9%, то э, вам необходимо достигнуть новый уровень, этот уровень 15%. И необходимо повторить его 4 каталога, включая первый каталог 2019 года. Если вы стартуете с вашего с уровня 12%, то вам необходимо достигнуть новый уровень, это 18%, и повторить его три каталога, включая первый каталог. Если ваше достижение 15%, ваше самое высокое достижение в истории компании Reflame, и именно с него вы стартуете в квалификацию на менеджерскую конференцию, 15%, то вам необходимо закрыть, сделать, выполнить новый уровень – это «Старший менеджер». И вот здесь, внимание, вам нужно повторить его два, как минимум два каталога, включая первый каталог 2019 года. Если вы стартуете с уровня 18%, то то же самое, вам необходимо достичь уровня старшего менеджера, и вот здесь, опять же, внимание, вам необходимо повторить это достижение – три каталога, включая первый каталог 2019 года. Если вы стартуете с уровня 22%, то вам необходимо достичь уровня старшего менеджера и повторить ваше это достижение как минимум 5 каталогов, включая тот же первый каталог. Если вы стартуете с уровня старшего менеджера, то, конечно, вам необходимо повторить это достижение 8 каталогов подряд, включая тот же первый каталог 2019 года, как минимум 8 каталогов подряд. И уровень, который вам новый, новый уровень, который вам необходимо достичь, это, конечно, новое звание директора. Итак, это были условия квалификации, если вы стартуете с определенного процентного уровня или с уровня старшего менеджера. Период квалификации, напоминаю, 11 каталог 2018 года, который вот только что начался, да, и первый каталог, до первого каталога 2019 года включительно. Итак, друзья, конечно же, в этой квалификации могут принимать участие и директора. Более того, мы активно призываем принимать участие и директоров компании Reflame. Здесь все тоже достаточно просто. Необходимо развивать менеджеров, развивать ваших бизнес-партнеров и помогать вашим менеджерам квалифицироваться на менеджерскую конференцию 2019 года. Итак. Если вы помогаете одному, одному или двум вашим менеджерам квалифицироваться на менеджерскую конференцию 2019 года, то вы сможете участвовать в этой же конференции, приобретя путевку за 300 евро. Если вы помогаете трем и более вашим менеджерам квалифицироваться на менеджерскую конференцию 2019 года, то вы также сможете принять участие в этой конференции, но уже совершенно бесплатно. Итак, на самом деле, что нужно делать для того, чтобы квалифицироваться на менеджерскую конференцию 2019 года? Это все то, что вы делаете сейчас. Развивать новых бизнес-партнеров, достигать определенных уровней, повышать свои доходы, да, все то, что вы делаете сейчас для закрытия новых званий, для повышения э, ваших доходов. Но в данном случае это еще и даст вам возможность путешествовать в компании Reflame, бесплатно путешествовать э, среди своих единомышленников и поехать, как мы уже сегодня с вами говорили, в солнечную Турцию, в этот потрясающий VIP-спа-отель. И прямо сейчас, это еще не все, прямо сейчас у нас для вас есть действительно отличные новости, это наши акции и наши программы, которые помогут вам прямо сейчас, сегодня, стартовать и начать путь на, и квалифицироваться на менеджерскую конференцию 2019 года, что я вам искренне желаю. Добрый день, уважаемые бизнес-партнеры! Сегодня мы поговорим о новых акциях и программах каталогов номер 11, 12 и 13. Все программы акции Арифлейм призваны поддержать бизнес-показатели в структуре активного лидера. Давайте вспомним эти показатели. Итак, рекрутирование минимум 15%, конверсия или переход из стартера в рекруты 60% и количество активных консультантов в структуре 70% от бака. Формула роста, бизнеса напрямую зависит от этих показателей если вас интересует рост важно уделять одинаковое внимание и рекрутированию и поддержанию активности в вашей персональной группе а рост компании oriflame это не только выход на новый уровень и достижение нового звания но это еще и рост доходов и премии за новые звания и квалификация на мероприятия oriflame такие как банкет директоров и международные конференции буквально несколько минут назад вы все узнали просто потрясающую новость о месте проведения менеджерской конференции 2019 года. Эта поездка – уникальная возможность, ведь только Reflame уже пятый раз организует и проводит международную конференцию для растущих менеджеров компании Reflame. поездка на которую полностью оплачивается компанией. Квалификация на менеджерскую конференцию стартует сегодня. Квалификация на банкет директоров 2019 года и золотую конференцию Пальма де Майорка продолжается. Для того, чтобы выполнить все условия квалификации, а также поддерживать важные бизнес-показатели компании «Арифлейм», предлагает пакет программ на период действия каталогов 11, 12 и 13. Итак, представляю вам компанию по приглашению «Настроение в деталях», которая продлится 6 августа по 6 октября и даст возможность пригласить в ваши структуры много новых консультантов. Ведь мало кого могут оставить равнодушные подарки, предлагаемые компанией «Рефлейн» в обмен на спонсорские баллы. Но о подарках и об условиях чуть попозже. Акция активности «Выбор за тобой», которая также продлится три каталога, дает возможность выбрать самую выгодную цену на набор любимых и популярных продуктов. Для участия в ней необходимо быть активным на протяжении этих периодов, Акция реактивации «Покоря одним взглядом» пройдет всего один период в каталоге номер 11, но она позволит разбудить тех консультантов, кто уснул, еще в самом начале лета, чтобы они не пропустили все предложения осени. Важно также помнить и напоминать консультантов про действие постоянных программ. Стартовые программы для новичков с общей выгодой от участия в размере более 12 тысяч рублей. Мы также вернули самые сильные выгодное предложение компании «Премьер Клуб», те самые условия, которых нас долго просили: 10% кэшбэка с каждого заказа на 150 баллов и выше, дополнительные скидки и привилегии. Чем же выгодно участие в программах всем категориям консультантов? Новички: бесплатная доставка и регистрация, преимущество стартовой программы, наборы продуктов по супер цене по акции активности. Консультанты и потребители БАКА: преимущество премьер клуба, набор продуктов по акции активности с сниженные цены на продукцию спящие консультанты Тушь Giordani Gold в подарок, наборы по акции активности, сниженные цены на продукцию, преимущество премьер-клуба. Консультанты и партнеры компании Reflame, возможность увеличить баг за счет программы акций, возможность поддерживать активность, подарки по программе настроения в деталях. Друзья, давайте поподробнее во всех деталях рассмотрим условия компании настроения в деталях. Вашему вниманию видеоролик с условиями и подарками. Каждое утро доброе, если оно начинается с приятных мелочей. Солнечный луч на подушке, аромат свежего кофе, улыбка близкого человека. Именно это делает нашу жизнь лучше. Настроение зависит только от тебя. Создавать атмосферу счастья, уюта и комфорта тебе поможет участие в новой компании по приглашению «Настроение в деталях». Приходи в «Рифлейн» с 6 августа по 6 октября 2018 года и размести единовременный заказ на 1000 рублей. В этом случае доставка этого заказа и регистрация для тебя будут бесплатными. Приглашай друзей и получай один спонсорский балл за каждый один балл бонуса своего новичка. Суммируй и накапливай спонсорские баллы в течение каталогов с 11 по 13 и обменивай их на стильные аксессуары для создания настроения в творчестве в своем доме. 100 спонсорских баллов обменяй неудобные тапочки или мощный и компактный фен. За 200 баллов получи набор полотенец в подарочной коробке или практичный халат. 500 спонсорских баллов можно обменять на теплый плед или домашний прибор для ухода за лицом Philips. За 1000 баллов и 999 рублей можно приобрести дизайнерское постельное белье Togas. А за 2000 спонсорских баллов и 1999 рублей ты можешь получить телевизор Samsung. Полные условия компании на сайте www.ariflame.ru Дорогие бизнес-партнеры, сейчас я готова вам во всех подробностях показать эту замечательную, уютную домашнюю коллекцию и рассказать о каждой детали. Усаживайтесь поудобнее и давайте перенесемся в атмосферу солнечного воскресного утра, в домашнюю обстановку. Даже несмотря на то, что сегодня понедельник и вы, как и я, сейчас, возможно, находитесь в офисе. Без мягкого, уютного халата просто невозможно обойтись. Халат с запахом, благодаря которому он имеет универсальный размер, длина 120 сантиметров, ширина плеч 45 сантиметров, халат подпоясан широким поясом, а внутри запах фиксируется атласными тесемками, имеет два прорезных кармана, мягкий на ощупь и приятный к телу, а велюр цвета пепел роза сам по себе является релаксантом. В нем вы почувствуете, что все трудности позади и вы наконец-то дома. Ткань имеет интересную выделку, где в геометрическом орнаменте переплетаются участки с разные длины, и тогда при освещении халат будто переливается, усиливая атмосферу уюта и комфорта где халат, там и тапочки. Нежный розовый цвет, мягкая ткань, при этом очень хорошо сохраняющая форму, устойчивая подошва высотой 14 миллиметров. Все это делает тапочки важным элементом домашнего уюта. Надеть их захочется даже тем, кто привык ходить по квартире босиком. Прошу обратить внимание на оформление верха. Это фигурный вырез и большие банты. Один из трендов декорирования обуви в этом сезоне. Кто сказал, что домашняя обувь не может быть модной? Не знаю, как вы Уважаемые зрители, я в поездках а, привыкла пользоваться своим феном и не рассчитываю на гостиничные агрегаты Часто не выполняющие свои функции должным образом Поэтому вот такой вот легкий, компактный, складной фен мощностью 1600 ватт незаменим как дома, так и в путешествиях Фен имеет два режима температуры и скорости воздушного потока Для удобства укладки он оснащен концентратором А самое главное в нем это турмалиновое покрытие Турмалин – это полудрагоценная порода, которая содержит много уникальных характеристик поэтому часто используются в нагревающих приборах для укладки волос. Но сам по себе этот материал не используется, его наносят сверху на керамический нагревательный элемент. Вместе они создают мягкое и равномерное тепло, которое не вредит волосам. Ученые доказали, что турмалин способен выделить отрицательно заряженные ионы, которые высушивают локоны значительно быстрее обычного фена. К тому же, благодаря таким частицам волосы получают дополнительную влажность и это этого выглядят более шелковистыми и блестящими. Набор из трех полотенец. Два поменьше 70 на 50 сантиметров и одно большое 140 на 70 сантиметров. Состав ткани 100% хлопок. Сама ткань стриженная махра. С одной стороны белые, а с другой с крупным цветочным принтом с бело-розовыми тонами и деталями зеленого, оливкового и белого цвета. Не яркий, но привлекающий внимание рисунок. Идеально для ванной комнаты практически любого цвета и стиля. Полотенца снабжены петельками для удобства Подвешивание комплект упакован элегантную коробку, что делает его универсальным и симпатичным подарком по любому поводу. Ничто так не создает уют в комнате, как подушки и пледы, представляя вам роскошный вязаный плед лавандово-розового цвета или цвета пенки от вишневого варенья. Рисунок вязки «Широкая коса». Состав шерсть с акрилом. Размер 130 на 170 сантиметров позволит закутаться в плед и с чашкой крокодели, бергамотового чая, сидя на диване вечером, планировать завтрашний день, ну или будущие поездки, вспоминать о взбывшихся о мечтаниях и снова мечтать. Плед компактный, но при этом теплый. Именно такой плед бывалые путешественники рекомендуют брать с собой в дорогу вместо еще одного свитера. Такой плед убережет от сквозняков в самолете, согреет вечером в отеле и послужит скатертью для пикника. Друзья, представляю вам еще один подарок для спонсоров – домашний прибор для ухода за лицом от Philips. С помощью него ваша ванная комната ежедневно может превращаться в косметический кабинет, где вы самостоятельно можете очистить кожу, провести оздоровительный массаж лица и снять усталость глаз. И все это с помощью компактного прибора с тремя насадками. Причем при установке насадок система сама распознает тип насадки, активирует специальную программу именно для для ее использования. Вы сможете настроить интенсивность работы прибора в зависимости от предпочтения и необходимости, а таймер вовремя оповестит вас о необходимости перехода на другую зону. Для хранения насадок в комплект входит специальная подставка, а для перевозки набора предусмотрен специальный чехол. Зарядное устройство позволит прибору работать две недели только после одной зарядки. Корпус водонепроницаемый, это означает, что его можно безопасно использовать в ванной комнате рядом с водой. Отличные характеристики, надежный проверенный бренд, элегантный дизайн, прибор для домашнего ухода за кожей лица имеют все шансы стать самым востребованным подарком в программе «Настроение в деталях». В спальне мы проводим треть нашей жизни. Именно столько человек в среднем тратит времени на сон. Именно поэтому постельное белье должно быть настоящим украшением вашей кровати. Ведь красота и настроение в деталях, а из деталей складывается общее ощущение жизни. Для успешных спонсоров в обмен на 1000 спонсорских баллов мы предлагаем нереально низкую цену. Всего 999 рублей за дизайнерский двухспальный комплект – постельного белья известного бренда TOGAS. Название комплекта FUDI отражено в принте. Большие японские хризантемы, один из Символов страны восходящего солнца украшает две наволочки размером 50 на 70 сантиметров и одну сторону пододеяльника размером 200 на 210 сантиметров. Цвет рисунка розовая розово-серая гамма с деталями пыльно-бордового серебряного цвета и цвета ванильного мороженого. Пододеяльник имеет незаметную застежку молнии на одной из сторон. Простынь жемчужно-розовая размером 240 на 270 сантиметров подойдет даже для очень большой двухспальной кровати с высоким матрасом, так называемый евроразмер. Белье имеет матовый сатиновый блеск и очень нежную, приятную телу текстуру. И, наконец, главное предложение в обмен на спонсорские баллы – телевизор всего за 1999 рублей в обмен на 2000 спонсорских баллов. Лаконичные дизайны, самые современные функции, высокая цветопередача и насыщенный глубокий звук диагональ 32 дюйма – это лишь некоторые технические характеристики телевизора знаменитые марки. Телевизор подойдет к любому интерьеру и станет местом сбора всей семьи для вечернего просмотра любимого сериала на невероятно низкую цену за технику европейского качества, я настоятельно рекомендую обратить внимание. И возможность купить телевизор всего за 1999 рублей есть у каждого активного спонсора в компании Reflame. Друзья, несколько слов об акции активности «Выбор за тобой». Посмотрите на наборы, предлагаемые участникам. Активный в двух периодах консультант сможет приобрести всего за 199 рублей. Для этого нужно разместить за всего на 50 бонус баллов в каталог. При активности один период стоимость набора будет равна 999 рублей. Реальная же цена каждого набора от 2200 рублей до 3800 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. Кстати, в акции активности могут принимать участие и новички. Это дает им дополнительные преимущества. А спонсоров дополнительный аргумент. И, наконец, акция реактивации покоряет одним взглядом. Действует всего один каталог номер 11, то есть акция уже идет. И тут очень важно не пропустить ни одного дня и сообщить всем, абсолютно всем консультантам, разместившим последний заказ до 2 июня, что при единовременном заказе на 1200 рублей в этом же заказе их ждет лучший подарок. Ультра удлиняющая черная, это уж для ресниц Giordani Gold, один из самых популярных продуктов Арифлейм. Поэтому Сразу после трансляции берите ваши информационные листы, выбирайте консультантов неактивных три и более каталога и звоните им с этим потрясающим сообщением. Все подробности акции и программ вы можете получить на сайте, а также у региональных менеджеров по продажам, у ваших асмов. Дорогие бизнес-партнеры, я уверена, что сегодняшние новости, особенно презентация Мэрской конференции 2019 года в Турции, не дает вам сидеть на месте. И не удивлюсь, если уже в Телеграм вы зовете и собираете экстренную планерку для своих ключевых партнеров. Поэтому, чтобы не задерживать вас ни на минуту, я заканчиваю нашу онлайн-трансляцию и желаю вам всем потрясающей активности, успешного, яркого и продуктивного периода в каталогах 11, 12 и 13. Успехов нам всем и до скорой встречи!